Владимир, Владимир Крутовус, воспитанник Магаданской, Советской, Российского бокса, Мастер спорта, школа бокса. спорта международного класса, член сборной России, чуть-чуть не успел Советского Союза. Чуть да. попозже, да. Да. Да, да? Это ты с кем вместе боксировал? С Малетин? Нет, Малетин позже. Малетин. А, все да, вместе. Да, да. Самый старший был у нас. Лебедев. Лебедев, Малетин, Макаренко. Да, Малеткин. Да, да, да. Гоголев, Гайдарбеков, да. Казаков, Балакшин. Вот Сколько всех можно, ребят, смотреть именно в любителях. Кого-то назвал Владимир. Малечин, да. Гайдарбеков. Кого, кого не да. чтобы Все я международники, заслуженные мастера спорта, чемпионы мира, Олимпийских игр, призеры. Чтобы никто не обиделся, а только мы запустили. Да, там да. А там обиделся. по списку можно. Ну, да. Это а, основной да. год какой это сборный? 70, 74. Нет, ты рождение говоришь, а сборная это была 84-го. А, 20-й и 204-й А, Да, вот этот да. Олимпийский цикл хороший. Цикл а, да. 20 2004 202, 404-й, Олимпийские игры. Югруппу по несколько раз да, выигрывали. Да, да, да. Очень сильно. Сильная сборная была, очень. Такой на пике был боксером. Да. Мужской. А потом пришли женские времена. А там ворвались мы. Да, а там уже ворвались Алексей Львович. Зашел уже. Не, ну я-то тоже, не женского бокса ноги росли, а. Так же в Магадане тоже мальчишки, мастера спорта. А потом, как знаете, шутка есть, как говорится. Женский бокс говорит, это зло, да? Это шутка, ребята, девчонки, это говорит, раз это зло существует, надо его возглавить. Шутим, конечно. поднимать, Но кто-то Жоже занимался. Ну там стояли мощные люди. Мы так. Москву подхватывали, еще что-то. Ну, много чего делали. А -а -а. Работали. Да. Работали. В общем, бокс жил, живет и будет жить. На, а -а -а. на тех, кто любит бокс, на энтузиасты, как он возродился начинает от Градополова на этих самоучках и энтузиастах, так он и будет держаться. А коммерция, она не вечна. Но в данном случае не мешает. Не мешает, помогает. Так что занимаемся боксом. бокс заниматься никогда не поздно. Молодец, что нашел.